Середина ноября на улицу Жлидок. Приехали будет скважину. Огород большой, одной скважины не хватает, да, получается. Да, еще одну надо будет. Сейчас пойду, ту скважину сниму, которая уже есть не будем воду брать с той скважины будем воду брать да и в планах людей потом еще третью скважину сделать вот такое тоже бывает не хватает одной скважины так как я понимаю здесь она Ага. Вот 63 труба обсадная. 17 метров. Ночью мороз был. Сейчас солнышко выглянуло. Должна погодка разыграться. Многие уже оборудование законсервировали. Но тоже вроде объявлений не даем. Ну вот звонки продолжаются шланги у нас задеревенели технологические лунки выкопали здесь грунт замечательный прям 5 секунд хорошая земля все ждем воду приступаем метров это у нас было 12 утра 7 с половиной 10, 10 50 уже пошел кисточек он бывает смелым бы великий хороший средний фрагмент отличающийся капуста ему даже вот отличается вот от этого этот светлее чем этот был Это до этого на был, 9 да. наверно метрах этот вот был а этот здесь 50 посветлее должен, не да да да он может бывает мел даже попадается как раз пошел песочек такой хороший и свет обрубили свет кстати в домах есть просто где-то вот по линии обрыв произошел санек пошел смотреть в таких ситуациях надо штанги приподнимать Опа! Нашел обрыв. Надо переподнимать штанги, проверять, чтобы песком не зажало. А лучше вообще на одну штангу поднять вверх и поставить ловушку, потому что может зажать. И сколько метров? 16 ровно. Камешки пошли. пошли чуть пониже ага. ну, вот он в принципе да, нормальный песочек сейчас я еще чуть -чуть давай а идет, Пошла. идет, идет, еще одну трубу сейчас загоним понятно замерзла ли не прозрачная прозрачная ага. ты. ну, ну кто-то понимаешь что вот бутылка становится твердая куда нос 17 да, 18 будет 18 но там дальше меньше пошел Да, его слышно не блин давай пускай под замой ну, ну да да да да да, да. И что получилось? Где да да да да да да получилось. Вот они камушки, как вы говорили. Ага, подожди. Вот камушек. Так, о, это такое хорошее, ага, уже... Да. Это зерно такое прям хорошее. Если есть. Золото не, не да. Да. Да, уже по карману. На... Так, обсадились. Все а, хорошо, сейчас прокачаем в... водой, как обычно. Потом О. компрессором. Да, вы ну, так что пользуйтесь, вы не видите не... сами. Штанги. Пошла водичка. Качаем до чистой и выключаем. Идет чистая вода, которую мы туда закачивали. Сейчас а пойдет а грязная. Оказывается, еще одна скважина есть, выяснилось, в процессе бурения. А сколько ей лет? В начале 90-х. В начале 90-х? Ага. Вон что. Она прожарела совсем уже. Даже паучки живут. Не, вода там будет по-любому. Только взять ее, да, взять нельзя будет. Зеркало-то будет стоять на своем родном уровне. Метра четыре. Не, ну здесь это.. Сейчас, да, сейчас немножко вода ушла. А так ближе была, А да? так было ее видно было. А -а -а. Полтора. Полтора немножко. даже. Я не знаю. Похоже, не нужно. О, уже видно, грязная пошла. Чистая вода вышла, которую закачивали. Пошла. Темная. Первый запуск так, наверное, Пойдем, Отпишите, а? А, да. Пойдет он не сразу, а как он сам В зависимости от того, сколько поверх... до поверхности воды Во время его Затягивает воду Сейчас начинает ее поднимать. Пройдется. Сейчас мы поднялись повыше, на гору. Здесь, ну вот, кому бурили людям У них Здесь скважина пробурена 28 метров Яма вроде 4 метра, они хотят в дом завести Приехали посмотреть Буквально метров 100, даже меньше Вверх поднялись От того, где мы бурили О, У вас воднопорная башня, да? Своя Интересно Интересно И тут в принципе не 4 метра да не метра три хотя метра три три с копейками наверное Нет, точно саша скажет четыре четыре да так а где у вас счетчик то от центральной воды а это а, обычный счетчик такой нам надо будет уведомить <связать> <связать> а так у вас кран вот, перекрыли, сюда в систему купить э, вот эти вот переходники все, э, можно врезаться и будете пользоваться уже. Особо просто... а не переживая, можно опускать. Да? Да, да, да, да, да, да. А то нам просто говорили, что нужно здесь... В даже можно порядке... просто... Вот как у вас было крышка, ничего даже не утеплять здесь не надо. Да, большая. да, да, да, да, да, да, да, Что, вот, что нужно кучу изоляционных разных. Потому что бывают у людей да, да, Как бы да, ни было, да, да, да, да, не не, да, да, да, да, да, да, да,